Настоящее имя певицы Нюши – Шурочкина Анна Владимировна. Аня родилась в Москве 15 августа 1990 года. Выросла в семье музыкантов. Родители развелись, едва девочке исполнилось два года. Отец Нюши – Владимир Шурочкин, в прошлом один из участников группы «Ласковый май», который также писал тексты и музыку. Сегодня Владимир выступает в роли продюсера дочери. Отец часто брал дочку с собой на студию, где Нюша делала свои первые шаги в качестве певицы. В 8 лет талантливая девочка напишет свою дебютную песню. У Нюши есть сводная сестра, Мария Шурочкина, чемпионка мира, Европы и России по синхронному плаванию среди юниоров. Младший брат певицы Иван Шурочкин занимается трикингом, трюки боевых искусств. Помимо музыкального образования артистка занималась тайским боксом. Выступать на сцене Нюша начала с 12 лет, первые песни были на английском собственного перевода. Новую знаменитость стали узнавать. На гастролях в Германии Аню заметили и сделали предложение от крупной продюсерской фирмы Кёльна, от которого девочка отказалась, выбрав карьеру в родной стране. В 14-летнем возрасте девушка пробовала попасть на кастинг для шоу «Фабрика звезд», но не подошла из-за возраста. Юная певица уже обладает узнаваемым тембром голоса, индивидуальной манерой исполнения, блестящими внешними данными, хореографической подготовкой и стремлением к успеху в достижении своих целей. Успех и выигрыш на конкурсе «СТС зажигает суперзвезду» в 2007 году стали началом карьеры для певицы. На конкурсе юная участница исполнила песни на английском языке «Лондон Брич, певицы Ферге и русскоязычные композиции, песню группы «Ранетки «Тебя любила я», «Бьянки были танцы» и Максима Фадеева «Танцы на стеклах». В этот период Анна официально меняет имя на Нюша. В 2008 году она занимает седьмое место на «Новой волне». В этом же году записывает дублированный перевод к песне из диснеевского мультфильма «Зачарованная». В 2009 году певица Нюша записала сингл «Вою на луну», ставший первым хитом «Исполнительницы». За первый же свой сингл «Исполнительница» была номинирована на несколько наград, в числе которых «Песни года» 2009. В 2010 году Нюша Шурочкина записала сингл «Не перебивай». Композиция стала хитом месяца, заняла третье место в российском топе цифровых релизов и принесла певице номинацию на премию Муз-ТВ 2010 в категории «Прорыв года». В 2010 году признание получили как вокальные способности Нюши, так и внешность певицы. Артистку пригласили сняться для мужского глянцевого журнала «Максим», декабрьский номер издания украсили фотографии голой знаменитости. Личная жизнь Нюши покрыта завесой тайны. Поклонники творчества и фанаты певицы периодически приписывали артистки романы со знаменитыми мужчинами. Говорили об отношениях девушки с Аристархом Венесом, известным по сериалу «Кадетство». После разрыва этих отношений, как утверждали некоторые СМИ, у певицы завязался роман с хоккеистом Александром Радуловым, главным героем клипа «Больно». Возможно, сценарий клипа, по которому Радулов играл возлюбленного Шурочкиной. И стал причиной таких слухов до 2017 года достоверно можно было судить лишь об отношениях артистки с егором кридом которые начались в 2014 году егор даже говорил о детях в некоторых интервью но пара распалась по информации некоторых изданий Крид обвинял отца нюша в завершении отношений сама же певица призналась однажды что у нее с егором слишком разные взгляды на жизнь и это послужило главной причиной разрыва отношений Шурочкина считает, что личная жизнь не должна быть предметом широких обсуждений, хватает и того, что артистка полностью открывается на сцене.